Всем привет! Сегодня мы рассмотрим такой проект, как Asura. Мы находимся на их официальном сайте. Для более подробного ознакомления вы можете скачать так называемую белую бумагу. Документ очень качественно и в полной мере переведен на русский язык. Так что я не буду вдаваться в детали, а просто расскажу, чем данный проект примечателен. Если говорить упрощенно, Асура это платформа, которая объединяет в себе онлайн гейминг и блокчейн. Два перспективных и стремительно развивающихся рынка. Разработчики позиционируют свой проект или экосистему как все в одном. Вот мы находимся, перейдем на их альфа-версию платформы. Все уже настроено, все работает. Тут и ставки на киберспорт, и создание, и распространение контента, такого как онлайн-трансляции, гайды и тому подобное. Также в рамках этой экосистемы предусмотрено проведение киберспортивных соревнований и формирование уникального геймерского сообщества. Все это и так существует сегодня, однако все эти элементы разобщены и привязаны к определенной игре, а Asura, в свою очередь намерена объединить все элементы в одной экосистеме, платежным средством в которое будут являться их токены. С помощью этих токенов будут осуществляться все финансовые расчеты внутри данной платформы, как то покупка игровых вещей, ставки на игровые события, оплата контента и прочее. Рынок онлайн-гейминга сегодня стремительно развивается, в нем уже сосредоточены большие деньги, а по некоторым дисциплинам этот рынок превосходит обычные спортивные события. Так, например, самый большой турнир по игре Dota 2 ежегодно собирает многомиллионную зрительскую аудиторию и десятки миллионов долларов призовых. В начале Asura будет сфокусирована на четырех играх: Dota 2, CSGO, Лига легенд и еще одна популярная в Китае мобильная игра. Эти игры сегодня являются одними из самых популярных и обладают большой аудиторией. Также важным фактором является то, что компания ориентирована на китайский рынок, а следует сказать, что весь мировой рынок развлечений ориентирован на Китай. При этом сами граждане Китая и США не смогут принимать участие в ICO. В качестве криптовалюты разработчики выбрали платформу NEO. Это также я считаю очень привлекательным фактором, так как будущее блокчейна со смарт-контрактами, а NEO самый удобный и эффективный вид смарт-контрактов. Так считаю не только я, но и многие участники этого рынка. Старт ICO намечен на 2 июня 2018 года принимать к ко оплате компания будет только криптовалюту Neo. общая эмиссия составляет 1 миллиард токенов за 1 Neo вы получите 5000 токенов ASURA. в ходе ICO будет реализовано 65% всех токенов все нераспроданные токены будут уничтожены ICO будет длиться до 30 июня, либо до тех пор, пока все токены не будут распроданы. Чтобы принять участие, вам необходимо завести, во-первых, официальный кошелек NEO, Neon Wallet. Скачать его можно с этого сайта. Затем вы должны подать заявку на то, чтобы вас включили в так называемый белый лист. Форма заявки представлена на официальном сайте. Тут вам необходимо пройти регистрацию, ввести свои фамилия, имя дату рождения, адрес, страну, почтовый индекс, электронный адрес и адрес своего кошелька NEO. Нельзя использовать кошельки с криптовалютных бирж, а только официальный кошелек Neon Wallet. Также вам необходимо будет пройти регистрацию «Знай своего клиента». Вам нужно будет загрузить фотографию или отсканированное изображение документа удостоверяющего личность, будь то паспорт, ну или загранпаспорт в данном случае или водительского удостоверения. Также вам необходимо сделать фотографию себя с этим документом, при этом ваше лицо должно быть четко видно, а документ читаемым. И также загрузить на сайт. Хочу сказать, что это вполне стандартная процедура. Сегодня все сервисы, в которых происходит движение денежных средств, обязательно требуют прохождения такой регистрации. Будь то торговые биржи, платежные системы и так далее. Так что не стоит ничего бояться, без этого сегодня никуда. После того, как вы подадите заявку, она будет рассмотрена в течение трех рабочих дней. В моем случае я получил подтверждение примерно за 6 часов. Я использовал водительское удостоверение. Как только вам на электронную почту придет официальное письмо от команды разработчиков, вам остается только ждать начала продажи токенов 2 июня. Важно использовать именно тот кошелек, адрес которого вы указали в заявке. Вот, пожалуй, и все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и удачи вам в поисках легкой жизни.